И все было бы хорошо, только мама его зверей не любила, особенно всяких кошек. А дядя Федор зверей любил, и у него с мамой всегда были разные споры. А однажды было так. Идет себе дядя Федор по лестнице, бутерброд ест. Видит на окне кот сидит, большой при большой полосатый. Кот говорит дяде Федор. Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо его колбасой на язык класть, тогда вкуснее получится. Мяу. Дядя Федор попробовал, так и вправду вкуснее. Он кота угасил а и спрашивает, откуда ты знаешь, что меня дядя Федором звать? Кот отвечает, я в нашем доме всех знаю. Я на чердаке живу и мне все видно. Кто хороший, кто плохой, только сейчас мой чертак ремонтируют, и мне жить негде. А потом и вовсе могут дверь запереть. А кто тебя разговаривать-то научил, спрашивает дядя Федор. Да так, говорит кот, где слово запомнишь, где два. А потом я у профессора одного жил, который язык зверей изучал. Вот и выучился. Сейчас без языка нельзя. Пропадешь сразу.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 А вечером папа с мамой пришли. Мама как вошла, сразу сказала, что-то у нас чем духом пахнет. Не иначе, как дядя Федор кота притащил. А папа сказал, ну и что, подумаешь, кот, один кот нам не помешает. Мама говорит, тебе не помешает, а мне помешает. Чем тебе он помешает? Тем, отвечает мама. Ну ты вот сам подумай, какая от этого кота польза?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 Мама рассердилась. Вечно ты со своими фантазиями. Ты мне сына испортил. Ну вот что. Если тебе этот кот так нравится, выбирай. Или он, или я. Папа сначала на маму пострел, потом на кота, потом опять на маму и опять на кота. И я, говорит, тебя выбираю. Я с тобой уже давно знаком, а этого кота в первый раз вижу. А ты, дядя Ф... а ты, дядя Федор, кого выбираешь? А никого, отвечает мальчик. Только если вы кота прогоните, я тоже за вас уйду. Это ты как хочешь, говорит мама, только чтобы завтра кота здесь, кота здесь не было. Она, конечно, не верила, что дядя Федор из дома уйдет. И папа не верил. Они думали, что он так просто говорит. А он серьезно говорил. Он с вечера сложил в рюкзак все, что надо.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 И зверей я очень люблю, и этого кота тоже. А вы мне не разрешаете его заводить, из дома прогнать. А это неправильно. Я уезжаю в деревню и буду там жить. Вы за меня не пискакуйтесь, я не пропаду. Я все умею делать и буду вам писать. А в школу мне еще не скоро, только на будущий год. До свидания. Ваш сын, дядя Федор. Он положил это письмо в собственный почтовый ящик, взял рюкзак и кота в сумке и пошел на автобусную остановку. Глава вторая. Деревня. Дядя Федор сел в автобус и поехал. Ехать было хорошо. Автобусы в это время за горы совсем пустые едут. И никто им не мешал разговаривать. Дядя Федор спрашивал, а кот в сумке отвечал Дядя Федор Страшкет, как тебя зовут? Кот говорит, и не знаю как, и Барсиком меня звали, и Пушком, и Аболтусом, и даже Кистисычем я был. Только мне это все не нравится, я хочу фамилию иметь. Какую? Какую-нибудь серьезную морскую фамилию, я же из морских котов, из корабельных. «У меня и бабушка, и дедушка на кораблях плавали с матросами. И меня тоже в море тянет. Очень я по тоскую. Только я воды боюсь. Мяу! А давай мы тебе фамилию дадим. Матроскин, говорит дядя Федор. И с котами связано, и что-то морское есть в этой фамилии. Да, морское здесь есть, это верно. А чем же это с котами связано?»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 Вот Матроскин на пяти лежит, он подойти к телефону не может, он очень занят. И чем больше он примерял эту фамилию, тем больше ему нравилось. Он из сумки высунулся и говорит, очень мне нравится эта фамилия, потому что она у меня недразнительная. Не то, что, например, Иванов или там Петров. Дядя Сётр спрашивает, чем это недразнительнее? А тем, что всегда можно говорить. Иванов без Станов, Петров без Дров. А про Матроскина ничего такого не скажешь. Тут автобус остановился. Они в деревню приехали. Деревня красивая. Кругом лес, поля и речка недалеко. Ветер дует такой теплый. И комаров нет. И народу в деревне очень мало живет. Дядя Федор увидел одного старичка и спрашивает. Нет ли у вас тут домика лишнего пустого, чтобы там жить можно было? Старик говорит. Да, с... Сколько хочешь, у нас за рекой новый дом построили, Пятиэтажный, как в городе. Так полдеревни туда переехали, А свои дома оставили, и огороды, и даже курку где. Выбирай себе любой и живи. И пошли они выбирать. А тут к ним пес подбегает, Лохматый такой, взъерошенный, в острепельниках. «Возьмите меня к собой жить», — говорит. «Я буду вам дом охранять». «Кот не согласен». «Нечего у нас сохранять, у нас и дома-то нету. Ты к нам через год прибегай, когда мы разбогатим, тогда мы тебя возьмем». Дядя Федор говорит, «Ты кот лучше помолчи». Хорошая собака еще никому не мешала. Давай мы лучше научимся, где он разговаривать научился. «Я дачу охранял одного профессора», отвечает пес, «который язык зверей изучал, вот и выучился». «Это, наверное, мой профессор!» – кричит кот. «Семен Иван Трофимович!» «У него еще была жена, двое детей бабушка с веником. И он э, все словарь составлял. Русско-кошачий». «Хм, русско-кошачий не знаю. Охотничий собачий составлял. И коровья пастухач тоже. А бабушка его уже теперь не с веником. Ей пылесос купили». «Все равно это мой профессор!» – говорит кот. А где же он сейчас, спрашивает мальчик. Он в Африку уехал, в командировку, язык слонов изучать. А я с бабушкой остался, только мы с ней характерами не сошлись. Я люблю, когда у человека характер веселый, бы угощательный. А у нее все наоборот, тяжелый характер выгонятельный. Это точно поддерживает код. И характер тяжелый, и веник тоже. Ну что, возьмете меня к себе жить, или мне потом Через год прибегать. «Возьмем», — отвечает дядя Федор. «Втроем веселее». «Как тебя зовут?» «Шарик», — говорит пес. «Я из простых собак, не из породистых». «А меня дядя Федор зовут. А котра Матраскин. Это фамилия такая». «Очень приятно», — говорит Шарик и кланяется. Сразу видно, что он воспитанный. Из хорошей семьи пес, только запущенный. Но кот все равно недоволен. Он у Шарика спрашивает что, что ты умеешь? Просто дом сторожить и замок может. Я могу картошку окучивать задними лапами и посуду мыть, языком облизывать. И места мне не надо, я могу на улице спать. Очень он боялся, что его не возьмут. А дядя Фёрд сказал, сейчас будем дом выбирать. Пусть каждый по деревне пройдет и посмотрит. А потом мы решим, чей дом лучше. И стали они смотреть. Каждый ходил и выбирал, что ему больше нравилось. А потом они снова встретились. Кот говорит, э, «Я такой дом нашел! Весь браконопаченая печка там теплая на полкухни. Пошли туда жить!» Шарик смеется. «Что твоя печка? Чепуха!» «Разве в доме главное?» «Вот я дом нашел! этот дом! Там такая будка собачья! Загляденье!»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 Хорошо, сказал дядя Федор. Мы, наверное, в самом деле лучший дом выбрали. Осмотрели они дом и обрадовались. Все в доме было: и печка, и кровать, и занавесочки на оках, и радио, и телевизор в углу. Правда, старенький. И котелки разные на кухне были, чугунные. И в огороде все было посажено: и картошка, и капуста. Только все запущено было, не прополото. А в старая удочка была. Дед Федор взял удочку и пошел рыбу ловить. А кот шариком спать легли. Очень им в этом доме понравилось. Глава третья. Новые заботы. На другое утро дед Федор пес и кот дом в порядок приводили. Паутину сметали, мусор выносили, печку чистили. Особенно кот старался. Он чистоту любил.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 Ведь они сюда жить приехали, а не в игрушки играть. А потом они мыться на речку отправились. И главное, шарик окупать. «Уж больно ты у нас запущенный», — говорит дядя Федор. «Придется тебе отмыться как следует». «Я бы рад», — отвечает пес. «Только мне помощь нужна. Я один не могу. У меня мыло из зубов выскакивает. А без мыла что за мытье? Так, «Намокание». Он в воду залез, а дядя Федор, его намыливал и шерсть расчесывал, а кот по берегу ходил, и все грустило о разных океанах. Он же был морской кот, просто он воды боялся. Потом они домой пошли, по тропинке под солнышком, а навстречу им какой-то дядька бежит, румяный такой, в шапке, лет 50 с хвостиком. Это не дядя с хвостиком, а возраст у него с хвостиком, значит ему пятьдесят лет и еще чуть. Остановился дядя и спрашивает... «Ты мальчик чей? Ты откуда к нам в деревню попал?» Деда Федор отвечает. «Я не чей. Я сам по себе мальчик. Свой собственный. Я из города приехал». Гражданин Шапки удивился. Ужасно и говорит. «Так не бывает, чтобы дети сами по себе были. Свои собственные. Дети обязательно чьи-нибудь». «Это почему не бывает?» – просил Матроскин. «Я, например, кот сам по себе. Свой собственный». И я свой собственный, говорит Шарик. Дядя совсем растерялся. Видит, тут собаки разговаривают, и коты что-то необычное здесь. Значит, порядок. Да к тому же, еще дядя Федор сам наступать начал. А вы почему, спрашиваете, вы случайно не из милиции? Нет, я не из милиции, отвечает дядя. Я из почты, я подстали тутошний, печкин. Поэтому я все должен знать, чтобы письма разносить и газету. Вы, например, что выписывать будете? Я буду мужзилку выписывать, говорит Дези Федор. А я что-нибудь про охоту. А вы, спрашивает дядя у кота. А я ничего не буду, ответил кот. Я экономить буду.